здравствуйте зрители моего канала это Вячеслав Лавринов я хотел рассказать о своем опыте когда я начал изучать язык питон примерно год или больше назад даже но я полностью был не знаком с, этой, ну, с компьютерной наукой Хотя когда-то в детстве у нас еще не было компьютеров, нам что-то рассказывали про алгоритмы, Но я так. но ну, это было скорее какое-то такое очень отвлеченное такая учеба в советские и постсоветские времена. Вот, ну, в общем, что я понял, что я, я изучал питон по вот этому курсу на на вот этом, на сайте edX бесплатном. Вот. И это курс читает профессор Мечиканского университета. но вот самые азы вот я примерно изучал там несколько недель. Ну, я коротко, наверное, минут по пять изучал в день. Самые азы, как я понял, сначала профессор объяснил, как установить этот питон на свой компьютер. Ну, у меня Windows 10, я буду рассказывать на, про Windows 10, потому что на макинтош немножко отличается. Ну вот, я установил вот этот, короче, питон. Причем сначала я, я его загрузил просто с их сайта официального, но потом почему-то мне показалось. Надо попробовать загрузить его из веб-стора для Windows 10. Я его загрузил из веб-стора. В общем, сейчас я выведу веб-стор. Одну секунду. Вот. И вот, в общем, мне почему-то захотелось загрузить его из веб-стора. Хотя профессор не говорил такого. Вот. И вот я открыл, в общем, в для Windows 10. Вбил сюда Python. Вот. И он сразу дает мне вот эти. Python 3.7. И уже, я смотрю, уже Python 3.8. Уже, наверное, новая версия. <coughs> Но у меня именно Python 3.7. Вот видно, что написано. Я его загрузил. Уже вышло питон 3.8. Ну, наверное, я потом, наверное, даже загружу Python 3.8, а 3.7 выставлю. <coughs> я пока загрузил Python 3.7. Это самая такая была... вот назад это была самая свежая версия. Вот. На WebStore. Но на WebStore, на Microsoft, было, было предупреждение, что это тестовый вариант. Вот. Об этом... И что-то могут быть какие-то недоработки по документации. Но я его загрузил, у меня вроде он работает. Вот этот, вот этот Store. Вот эту версию загрузил. Python 3.7. Потом также профессор сказал, что хорошо бы загрузить текстовый редактор. Ну, кроме обычного вот этого ноутбука. Или как его блокнота, который дефолтовый. И, в общем, я загрузил еще атом. <coughs> вот это атом. Ну, это текстовый редактор. То же самое, как Windows блокнот. Здесь то, то можно писать программы. Вот. Ну и потом профессор сказал, что. Когда вы вот это загрузите питон, нужно проверить, что он у вас установился на компьютере. Для этого нужно открыть CMD. Ну, CMD это так называется, сокращенно Command Prompt. То есть Command prompt это. Сейчас я теперь найду этот Command Prompt, что-то я не вижу пока. Так, Command Prompt. Ну, в общем, команд Prompt это такая дефолтовая, дефол, дефолтовая программа. Вот он. Вот. Это такая дефолтовая программа. На, на Windows 10. Ну что такое команд prompt? Это подсказка команд. Короче, когда-то в старину первые компьютеры. Там не было вот такой красивой графики, это называется графический интерфейс Гуи, то есть по-английски графический юзер интерфейс. То есть сейчас вот это есть графическая картинка вот на, на компьютере, а раньше в старину были вот такие, писали какие-то значки маленькие. Вот. И, и вот это старинная, вот это осталась как бы версия для тех, кто... Ну, для чего ее оставили? Потому что это программисты умеют как-то на ней быстро писать и ну, делать какие-то системные изменения очень быстро, а графические на самом деле медленнее. То есть это ну, для профессионалов. Ну, вот профессор сказал, что нужно вот этот... Открыть команд prompt чтобы узнать, вы установили вот этот питон или нет. И сюда надо на написать Python. Вот, наверное, видно сейчас там. В общем, пишешь сюда питон по-английски. И нажимаешь Enter. Нажимаешь, вот. И вам система говорит вашего компьютера что вот у меня версия питон 379 установлена в августе а это обновление было наверное в августе 17 -го 2020 -го года на windows 32 дальше он сразу тут подсказывает напечатайте help copyright credits for license для большей информации, например, я напишу help. А он опять подсказывает, напишите help и две скобочки. Так, нажимаю Enter. Ну вот, и вот он уже это из Питона подсказка, как на нем работать. Добро пожаловать на питон. Это, во, во, если вы первый первый раз используете питон, вы должны проверить наши вот эти курсы для начинающих. Вот здесь написано по-английски все вот это. В общем, профессор сказал вот вы, в общем он просто сказал напечат, напечатать питон, чтобы было видно, что он у вас работает на компьютере. Потому что, иначе, говорит, это вы будете на вроде сумасшедшего, если вы не будете точно знать, что у вас питон установлен и начнете что-то там писать, это будет на вроде как сумасшедшего, как бы, ну, как сказать, то есть, как человек, у которого, ну, у машины нет колес, он просто сел и что-то рулит, переключает рычаги, но машина стоит на месте, а он думает, как ему ну, доехать до ближайшего города. То есть сначала нужно проверить, что у вас вот этот питон установлен на компьютере. Ну и дальше... Ну, профессор что-то говорил, такие общие какие-то вещи, малоинтересные. Вот я пока закрою этот CMD, потом его открою по-новому. Ну Но что я понял, что Python это очень простой язык. И он именно, он работает вот на таких, как сказать, вот на таких платформах, как вот это Command Prompt на Windows. А на, на Macintosh, по-моему, он называется программа Linux. Linux там чуть-чуть отличается. Ее он называет а на Windows называется вот это CMD. И вот этот в общем питон, он работает на вот этих вещах. Например, ну, профессор объяснил, например, самые простые такие действия вот на этом. На этом терминале, вот этом, на Windows 10 можно, например, напечатать вот такие простые математические какие-то упражнения. Например, X имеет значение. 5. дальше пишем y имеет значение ну, любое число какое чтобы ну чтобы как бы отличать можно такой сложно написать число 7,89 дальше нажимаем опять enter а вот эти значки это называется шеврон кажется среди компьютерщиков это Показывает, что у вас вот этот работает питон. Это шеврон вот этот питоновый. Дальше вы пишете, например, z z, z и как бы z вы присваиваете. Знак равно в питоне означает присвоить значение. Это не, не, не напрямую равенство, как в математике. Ну вот. И значит, ну, например, знаку z вы присваиваете, например, значение x плюс плюс y и дальше вы используете функцию называется функция print и две круглые скобочки а, это внутри надо написать print print z то есть вывести на экран значение z и нажимаете enter вот видите у вас он он то есть вот такие простые математические упражнения он у вас посчитал вот то есть он видите очень довольно-таки простой но еще его называют серверным языком и говорят вы можете создать свой сервер а что такое сервер то есть я, я лично, как я понял, вот за полгода, ну, я полностью, как сказать, глупый, не понимаю ничего там в компьютерщине, но я понял, что именно вот такие, питон это такой серверный язык, то есть с помощью его можно делать такие серверные операции. Ну, то есть сервер это по-английски обслуживать, обслуживающие. Ну, например, вычисление. То есть, с помощью него вы можете делать вычисления. Вот. Поэтому его называют серверным. Ну, и говорят еще, говорят, вы можете создать с помощью него свой, свой собственный сервер. Ну, то есть, например, вы можете... <coughs> Смотрите, как сделать... Например, очень быстро как-то считать вот эти ну вот эти уравнения также вам надо что-то ну ну например как-то ну быстро изменить например быстро изменить значения и посчитать какие-то это же тоже как бы работа сервер серверная то есть ну по сути я уже создал такой простой как бы сервер на вроде калькулятора ну и ну и вообще кажется вот этот калькулятор который у всех на компьютере установлен на Windows 10, это там именно используется кажется вот этот питон. То есть, например, вам нужно умножить не 5 на, на 7 и восемь девятых, а, например, более сложные там, например, 4,89, целых девять и 9, и 9, Вам нужно, да, например, умножить на на восемь и девять тысячных. Вот, и вы. Вы пишите z. Z принадлежит значение, например, x. За место знака умножения мы пишем звездочку в питоне. За место знака деления мы пишем слэш, ну, косую линию. Например, z мы присваиваем значение x умножить на y. То есть, чтобы... Вот эти пробелы, я не знаю. Ну, Кажется, пробелы не имеют значения в таких, в таких математических функциях. Но я зачем-то пишу с пробелами. Ну, то есть, вот, вот с помощью вот этого языка вот практически я создал сервер. Я могу узнать теперь. Ну, такие... Производить такую сложную работу вычислительную, вот, например. Я пишу опять эту функцию. <coughs> Print z нажимаю enter вот и в общем вот я ну практически такой ну как бы самый такой для для начинающих такой очень наивный и простейший сервер то есть я почти посчитал вот это умножение таких ну заобных чисел каких-то ну и вот эту способность питона как как и уже я сам понял, потому что профессор так не объяснил, он, он сказал, что я буду это объяснять во второй лекции. Вот и я еще даже ее не начинал. То есть вот эта простота языка питона, она используется именно для создания вот таких сервисных языков. И вот для чего это нужно? То, что более, ну, намного более сложный код, я его сейчас даже не знаю, вы создаете такой сложный код, вот... И, например, входите вот тоже в такой терминал, как вот этот команд Prompt на Windows 10. То есть, такие, в принципе, такие терминалы цифровые, или, как сказать, для знаков, должны быть на всех крупных веб-сайтах. Например, библиотека Российской Федерации электронная. В общем, вы входите туда, на терминал, и туда забиваете вот такой сложный ну сложный код. И, например, пишите, чтобы питон нашел вам все книги, где встречается имя Пушкин. ну его, и Если бы человек искал в библиотеке, это бы заняло, наверное, миллион лет. Ну, это невозможно. Там же миллион стеллажей. Ну, и, ну, и в электроны то же самое. Ну, а питон начинает, в общем, такую работу для него довольно-таки простая. Он просто ищет с помощью кода. Он так быстро что-то там прокручивает, прокручивает. В общем, он всю библиотеку просматривает. Миллионы книг. Ну, может, на это уходит недели три, может, месяц. Ну, не миллион лет. Вот. Ну, вот именно его обычно используют библиотеки, И он выдает вам список. Все, все книги, которых встречается в Пушкин. Ну, еще и с помощью питона их можно пронумеровать. Там, например, сказать, присвоить им всем какие-то цифровые значения или расположить их в алфавитном алфа алфа порядке. То есть, вот это, поэтому вот этот язык питон называют серверным. То есть, ну, его не используют просто там для того, чтобы создать красивый сайт с котенком там или со цветочками. Он именно такой, как сказать, серверный, рабочий, обслуживающий язык. Вот, вот такой я понял, что о питоне. Ну, еще профессор сказал, чтобы вот так каждый раз долго не писать. Вот такие x равно y. Вот. И, ну, он он рассказал азы, вот как быстро создают вот эти... Так, это я закрываю. Сейчас закрываю. Так. Закрою команд prompt. В общем, чтобы так долго не создавать, не печатать, профессор сказал, что вот как раз с помощью атома... Так, атом, где у нас атом? Уже закрылся. С помощью, ну, с помощью текстового редактора можно создавать такие простые коды, потом их сохранять и потом ну, уже использовать простые коды. Вот, например, он сказал... Так, сейчас я покажет мне вот это компьютер. Так. Вот он, этот атом. Ну, Atom это такой, в общем, то же самый текстовой редактор. Ну, как и блок блокнот на, на Windows. А, ну, сейчас я, наверное, выведу блокнот, чтобы вы знали, о чем я говорю. То есть... Так, где у нас... Так... То есть, сейчас я выйду... Вот это... Ну, на Windows установлен вот этот простой текстовой редактор. Называется «Записная книжка». По-английски по «Notepad». «но вот там, ну там можно все что угодно писать, писать по-русски, там что-то такое. Ну, например, здравствуйте, да. Ну, то есть, это записная книжка. Вот, можно что угодно писать. Но также здесь можно писать вот эти коды. Ну, буквально вот этот питон можно здесь написать. Ну, то есть, а вот так, Пиш, пишем X равно, там, например, 5, да? Ну, это, ну, вот это блокнот есть у каждого на Windows 10. Ну, профессор сказал, в общем, что вот этот вот этот атом он более как бы удобный. и Ну, его используют все студенты-компьютерщики. Ну, особенно где-то, я думаю, это популярно очень в Индии, потому что, ну, все хотят изучать компьютер, но, но не у всех есть деньги купить какие-то дорогие вот эти, ну, загрузить за деньги текстовые редакторы дорогие, профессиональные. И вот этот атом, в общем, все используют. Ну, и здесь, здесь примерно профессор объяснил, что примерно вот эти, эти колоночки надо закрыть. Здесь можно создать вот ну, такой же код записать здесь Н найти найти значение новый так вот я открыл функцию нов начать новый файл вот я здесь то же самое пишу в этом файле x что это написал? Я начал на русской клавиатуре писать. Ну, например, x равно 5 и y равно 7. Z, ну, не, не равно, то есть правильно надо говорить. Ну, и присваиваем значение 7. То есть это... В питоне знак равно просто пишется вот так вот на самом деле два знака равно тогда будет равно на самом деле вот этот знак равно означает ну как объяснял профессор он бы мог написать просто стрелочку <coughs> то есть мы присваиваем значение z равно x разделить разделить например на 5 на, ой, на y Так, и дальше мы пишем функцию print print z. Ну, вот мы создали серв серверный язык с помощью питона. Теперь его надо сохранить. Теперь его надо сохранить что тут вот, вот, вот этот колонка не открывается в вот этом на экране я ну в общем я его сохраняю как а, мой этот не показывает Ну, этот мой софтвар Сейчас, может, я как-то выведу вот это. А, вот он. То есть я его нажимаю сохранить, и я сохраняю, в общем, у себя на жесткий диск. Так. Ну и придумываю имя, например, питон для, для начинающих. New. Лернер, например да так и на конце этого сайта когда я его сохраняю я пишу это и, и буквы пи чтобы он сохранился в формате питона и наверное, вот это я не знаю all files формат то есть я сохраняю вот этот файл я пишу на конце пи то есть это будет тогда он сохранен будет формате питонового языка вот этого. Так, я нажимаю Save. Так, после того, как я, как я его сохраняю, вот, у меня у меня меняется свет на этом, на редакторе. На, ну, на Атоме. То есть вот, когда я его сохранил, у меня изменился цвет этого кода. То есть, смотрите, знаки равно стали синими. Эти числа, они называются в питоне константы, ну, потому что они постоянные, как бы они не меняются. Числа стали оранжевыми вот эти значки равно плюс-минус, это называется операторы ну, деление. вот эти x, y, z называются variable в питоне, то есть изменяемые величины, вы можете изменить их то есть вы x можете присвоить другое значение ну, например, вот даже вот здесь можно написать потом x ну например x равно 9 и ну и у вас уже будет x везде везде равен 9 ну то есть в этих вычислениях за место пяти вы ну, он он сочетает в программировании последнюю величину 9 поэтому их называют variables то есть изменяемые величины то есть вот я сохранил теперь этот этот, этот, этот я сохранил этот файл у себя на жестком диске Потом профессор объяснял, я не знаю, сейчас сумею найти. Профессор объяснял, что его теперь нужно найти на вот этом, на команде prompt. Ну вот на этом, на терминале. То есть, сейчас я опять открою команд промпт. Так... Сейчас открою команд Prompt. Переведу сюда его, чтобы его было видно. Так, ну, в общем, вот этот команд Prompt. Теперь здесь нужно написать, попробовать найти вот этот файл, который я записал. Для этого. Используются такие простые какие-то команды. DIR это... Ну, они вот именно работают на этом, на Windows. А на Linux, на Macintosh, там немножко другой язык. Ну, в общем, очень похожий, но другой чуть-чуть. Пишешь direction, d DIR. Так, вот он, он мне выдает, что у меня здесь есть какие direction и то есть мне, по-видимому, он у меня, по-моему, сохраняется в папке и питон. Это вот это. Так, у меня что-то курсор не виден. А, вот теперь виден. Мне нужна вот эта папка, где где находится у меня вот этот файл. Потому что я его раньше искал, я его нашел в этом ватами Но У меня какие-то тут немножко свои заморочки, как, как говорят. Ну потому профессор говорил, что нужно в другой папке сохранять. Он говорил, на нужно вот в этой в десктопе для, ну, для удобства, для показать, ну, как для демонстрации. Но мне что-то он в десктопе отказался сохранять. Я его сохранил только в атоме В общем, мне нужно найти вот этот атом. Для этого я пишу здесь сменить направление change direction cd пишу имя этой папки вот он у меня сменил ну как бы через этот цифровой команд prompt я вошел в эту папку где находятся вот эти файлы которые я сохранил на атоме. Дальше я пишу опять direction он мне выдает direction вот. Теперь вот в, этой, вот в этих direction я в общем должен найти свой файл, который я сохранил. Вот. Вот. Вот. Вот. Тут это я тоже писал такие для учебы. Тут все, все, все, все называются crazy python. Ну, чтобы запомнить, что это я писал ну, такие-то, чтобы их потом можно было удалить. Так, и вот здесь мне нужно найти вот этот файл, который я создал недавно. И вот, вот кстати, я пока не, пока я его не вижу. Хм. Так, пока я его не вижу. Вот это беда. Так, а где же файл, который я сохранил? Хм. Так. Он назывался, по-моему, Python. Так, может мне попробовать опять перейти. Попробовать. Где же он у меня находится? Вот этот. А, вот так еще мне можно... Ну, сейчас я выведу опять атом на окно. Так, на атоме я могу посмотреть точно, где он мне находится. Потому что я его не могу найти. То есть я вот кликаю сюда, и он мне показывает. Он у меня спрятан в папке. Надо идти по, ну, по этой по тропинке. Жесткий диск C, users. Это... Дальше это мое юзерное имя. Ну, VLAVER. лавр ну, это в честь дерева лавр Так, дальше Атом. Атом. Дальше Прожект-Теннис. Угу, вот он у меня сохранил. То есть я когда-то папку создал Прожект-Теннис. То есть мне нужно... В этом в команде промпте, в общем, мне нужно искать Прожект-Теннис. Так, сейчас я выведу опять этот команд prompt. Так, где здесь у нас проект? Ну, проект теннис это я сам создал folder когда-то, ну, наверное, когда год назад изучал и забыл про него. То есть, надо опять, написать change direction, написать проект теннис. project прожект теннис <coughs> я придумаю все такие шуточные названия как бы ну теннис это такая самая игра которую ну включаешь когда телевизор там теннис ну, начинается игра в общем игроки бьют мячик туда-сюда туда-сюда и до ну, через пять засыпаешь ну, то есть теннис это как бы, ну, символ такого интересного занятия, у которого сразу человек засыпает. Ну и поэтому, ну, мне понравилось именно вот это, что я, я вот такие все, ну, всякие свои учебные файлы, от которых я обычно, ну, обычно человек засыпает, я называю обычно или теннис, или крейзи, также называю их мусорные всякие сайты по-английски garbage <laughs> вот то есть я перехожу на этот файл на прожект теннис теперь я пишу direction чтобы он мне показал что там находится так вот он мне показывает что у меня находится на прожекте теннисе в этой папке Так, так вот, вот передвигать вот это можно так же, как YouTube. Ну, я использую дэшборд. Ну, по-видимому, если мыщу сразу две кнопки, что ли, нажимать. Ну, как-то про прокручивать. Я использую вот это, ну, сенсорную панель на, на своем компьютере. И вот так можно экран перекручивать. Так, вот я оказался в этой папке Project теннис. Так, и теперь мне, в общем, нужно открыть вот этот файл, который я только что записал. Вот он, Python, New Learner, на конце PI. Ну и он не откроет. Что интересно, что он не сможет его открыть. Если я его просто напишу... Интересно, я уже забыл, его можно копировать? А, его даже можно копировать на 7 Так, в общем, я вот пишу вот это название файла сюда, в эту папку. Ну, или, или, например, ну, если да, если я просто напишу и нажму Enter, то он скорее ничего не даст. Ага. Она, она обратно вернулась туда же и мелькнул Python. Так, но он не, не смог его... То есть, чтобы раскрыть вот этот... Ну, если я нажму Change Direction, он опять же не раскроет. Так, нажимаю Enter. Он пишет Command Prompt Directory name is invalid. То есть, направление неправильно указано. То есть, я его не могу открыть вот так просто. То есть, для того, чтобы не открыть вот этот файл, который мы только что создали на атоме, мне нужно ну мне нужно как сказать запустить туда питон я пишу сюда питон и пишу потом уже название вот этого файла который мы только что создали вот и затем я нажимаю enter вот и смотрите он мне посчитал вот это сложное деление которое мы написали то есть сейчас я опять покажу свой этот атом, что мы там писали. Так, где у нас атом, так, что-то он атом мне не, не дает. Так, ADX. Сейчас одну, одну секунду. Так. Ну, Что-то мне не хочет показывать, а А, наконец, атом не вывел. А, нет. Так. Вот, в общем, что мы записали. Вот этот простой код. То есть мы выполнили вот это сложное деление. Мы 5 разделили на 7. Вот, вот. И, и у нас что получилось? Мы разделили 5 на 7. И у нас получилось вот это, вот это, вот это довольно-таки число, которое было бы трудно так вычислить. То есть мы вот это вычислили, сделали вот эту сложную операцию. То есть оказалось, что если 5 разделить на 7, то получается 0.7. Дальше после ну, этой десятичной этой точки идет 7.1.4. То есть мы, мы с помощью мы создали такой простой серверный сервер, как бы. И мы вычислили вот это сложное деление. Ну и теперь, когда мы создали вот этот файл, можно все вычислять еще быстрее ну и делать вычисления более сложные например мы вот имеем вот этот же файл так так так так так так мы у нас есть вот этот сложный файл где мы написали 5 разделить на 7 ну точно так же мы можем написать, например, x равно, например, 8 и... Ну, или, или, например, вот в коммерции, например, вычислять, например, x, например, это количество работников. Например, у нас в фирме 3, 3, 347 строителей и 9, 999 строителей на сегодняшний день. Все они получают зарплату, например, по, ну у нас маленькая зарплата в России, например, ну пускай будет там пятнадцать тысяч и 200 рублей. А, на наверное, то вот эта точка не нужна. Пятнадцать тысяч двести рублей. Нам, например, надо узнать, сколько все вместе они получат зарплату. Мы x Умножаем на y. Вот. И, в общем, вот этот, вот этот серверный язык, который мы создали, он должен вычислить за одну секунду. Ну и причем можно быстро менять. Например, вот здесь мы написали 347, например, тысяч работников. А если быстро изменилось например, количество рабочих, можно написать там 577 тысяч девять рабочих. У всех зарплата по 15 тысяч. В общем. И, в общем, все это вычислить. Сколько всего это будет денег? Так, вот здесь надо нажать Save. По-моему, нажать просто Ctrl C, чтобы сохранить да? клавиши английские, Ctrl-C. Мне что-то не получается. Я уже забыл, как сохранить. В общем, его надо сохранить. Где тут сейф. А, контроль control, control плюс английская S. Так, вот мы его сохранили, новый файл. Вот, например, на фирме мы хотим быстро вычислять, сколько мы тратим денег. Вот такой, это простейший такой код. Можно более сложно сохранять. Например, сколько будет у каждого почасовая оплата, сколько будет в месяц. Ну и вот, в общем, программисты создают вот такие языки простейшие. И с помощью их они вычисляют такие, делают сложные вычисления очень быстро. Вот, например, мы сейчас вот это сохранили, вот этот новый код. И теперь, когда мы его сохранили, мы теперь открываем опять вот этот команд-промт так и что у нас получается так что у нас получается Те теперь мы в общем смотрите одним кликом мы делаем сюда. а можно еще по моему в команде промки просто нажать на стрелку на клавиатуре и он покажет предыдущие команды. Мы нажимаем предыдущую команду просто одним кликом. Я вот на стрелку нажал, вот, и на стрелку прокручивают все команды, которые до этого нажимались. Но нам нужно, нам нужно вот эта команда. Буквально один клик и я нажимаю Enter. Так. И вот, смотрите, за одну секунду вот, смотрите, мы создали такой сервер. То есть он нам, мы с помощью него можем делать какую-то работу. То есть серверы, еще по-другому питон можно назвать рабочий язык, язык для работы. Вот, одним кликом я посчитал, сколько получат денег все рабочие. Вот это немеренные, немеренные числа. Ну, вот, Поэтому его называют серверным. Ну, как я вот рассказал Прежде, что в основном вот этот язык Питона, его используют вот в таких громадных меха библиотеках. То есть всякие вот эти сложные работы, ее делают очень быстро. Ну и, и потом профессор там сказал, что он будет в следующей лекции объяснять. Там довольно-таки сложный язык. Ну и, кстати, вот этот язык Питона очень используется. Обширно, например, на Википедии, потому что, ну, Википедия это та же самая библиотека электронная, вот, и с помощью него вот, делаются такие занудные работы, там, например, все, ну, все статьи, где рассказывается, например, о революции семнадцатого года расположить, ну, добавить категорию семнадцатый й год. Ну, если в реальности бы вот так сидеть у компьютера, это заняло, заняло бы, может, лет 10 или 20. а вот запускаешь, что это питон, ну, специальный код создают более сложный, и он, в общем-то, ну, может, за день, за два делает всю работу. Ну, а ты нажимаешь кнопку, он сам все делает, а ты можешь пойти выпить чай, ну, уехать отдыхать куда-то в Турцию, в Японию, и он все будет за тебя делать. В общем, ну, поэтому, я, я так понимаю, поэтому его называют серверным. Ну, в общем, х, хотя я скажу, могу сказать, что я не уверен, я так полностью начинающий. Ну, ну то, то что я, оказывается, сумел понять. Ну, и, и другая особенность, вот, когда я его изучал, в общем, прошло сколько-то месяцев, пять или семь, и, ну, я полностью все забыл. Я не, недавно что-то ну, для смеха хотел что-то написать там, ну, на питоне 5 умножить на 7. и вдруг я вспомнил, что я не, не знаю, как это сделать. Но я забыл, что в этом в питоне используются символы словесной клавиатуры, и умножение пишут с помощью Астерикса, а деление с помощью косой линии. Вот, это другая особенность вот, этих, вот этого кодирования. Месяцев через, через пять, если ты бросаешь, ты полностью все забываешь. Ну вот, на этом мое видео для самых начинающих, кто начинает изучать питон и просто хочет понять, что такое питон, почему его называют серверным языком. Ну, вот, я думаю, может, это ну Хотя бы поймете, почему его так называется. Ну, с помощью него именно дел, делается такая работа в основном. Вот на, на, на вот таких подобных терминалах. Вот. В электронных библиотеках открывают терминалы, и там делают вот эти, с помощью таких кодов, делают очень обширную работу, которую ну, обычному человеку полностью не подсильно. Спасибо за просмотр. Ну, пишите в комментарии, как вы думаете совсем моя лекция для начинающих. Ну, было что-то понятно, непонятно. Спасибо за просмотр. До свидания.